Всем привет, на связи офицер и сегодня мы сыгранем космическую игрушку Дреднот. Итак, сразу перейдем к корабликам фирма Аберон, и здесь у нас, конечно же, Фурия. Выбираем, техника получена и смотрим, что сегодня у нас будет на борту. А у нас будут следующие штукенции: это легкие зенитные турели второго уровня, режим осады второго уровня... Ракетные дротики второго уровня, противоракетные лазеры второго уровня и мобильная маскировка. Что ж, посмотрим, на что способен такой наборчик. И, конечно же, выберем рекрут и любой, любой игра. И вот он, вот он матч. Он нашелся, а значит, сейчас мы надаем врагу по полной. Только вот интересно, реально, какой матч у нас сейчас будет. Хо, хо хо Итак, у нас Амирания карта, командный смертельный бой. И победит команда, которая наберет соточку. Ну и нужно уничтожить как можно большее количество кораблей, чтобы одержать победу. За каждый убитый кораблик мы получим 4 очечка. Также опять мы выбираем фурию, нажимаем пробел, мы готовы, мы... Вылетаем. Итак, мы прилетели на эту замечательную планету и просто сразу вылетаем вперед. Попробуем сейчас вверх подняться, посмотрим, где наш враг. Тормозим нашу скорость и тут, ребята, уже палят в столбы, проверяет свое орудие. Я пока вот не могу вот этого парнишу достать. Он варпится, скорее всего, к нам. Но нет. Ах ты прям такой маневрируешь, да, тут? Попробуй-ка. О, все, достаем, пацаны. Сейчас еще, знаете, что сделаем? Ой, какой подомаг по тебе пошел, да? Есть. Убил я его, это шикарная новость Итак, но нам нужно потихоньку подкапливать энергию И давайте мы чуть поближе к ним подлетим Так Чуть поближе Это прям-таки неплохо поближе Противоракетные лазеры у нас что-то загорелись Неужели по нам кто-то бомбанул ракетками? Так, восстанавливайся, энергия. Мне сейчас нужно будет жесткие зарядики в них направить. Так, блин, все спрятались. Паразиты такие. Реально, все сп спрятались. Я ничем не могу по ним щелкнуть. Нет. Все было сделано напрасно. Нужно, нужно поближе подлетать. Так, чуть ускоримся. Вот этот паразит, мы его забрали отлично. Я кого-то еще и спас. Круто! Убил, спас. Просто шикарно. Так, по горам. Так, этого забрали. А этого хиляет кто-то, да? Давайте хилера помбанем. Ах ты, хилер, тебя кто-то... Пацаны, я не в курсе. Я не в курсе. Что там у вас творится, я не в курсе. Так, у нас Ой, тут... Капитан. Ох, еще тут что происходит? то жесть какая. Смотрите, я вижу. Перезарядка пошла. Ой, больно, больно, больно, больно пацаны. Пацаны, больно. Блин, мои дротики полетели, но бесполезно, однако, они будут. Вот эта гадость. Ах ты зараза, надо было в инвиз уйти. Но бы все равно меня видел. Короче, сейчас попытаемся попрятаться и... Что у нас там еще есть? Посмотрим, что мы еще можем поиспользовать здесь. Потому что я явно не все еще юзал. Так, вылетаем, вылетаем, вылетаем. Сейчас мы вот этого парнишу заберем. Вот этого надо забирать. Я Давай, что ты там, хилишься, да? пока давай добьем добьем добьем есть так кто-то сверху по мне бомбит зараза тихо кто ты там успокойтесь я под щитом Так, несмотря на то, что я почти труп, я буду сражаться все равно. Такой я гордый и мужественный Орел. Ты заметил, да, меня? Пацаны, полный ход. Да какой, блин, щит. Так, четверка. Меня здесь нету, пацаны Нету а -а -а -а! Черт Черт Добили меня а -а -а -а. Не успел я этого Гордого самца прищучить Режим осады надо включать Парнишка Так он нас ждет просто. Выжидает, а я что-то его не включаю. А противоракетки мы, соответственно, сейчас почему. Ой, больно-то как будет, если он в тебя прилетит. Ой, долбанул, да. Неплохо так. Сейчас мы тебя убьем, смотри. Блин, кто тебя там выхиливает? Это жестко. Так, у нас откат пошел. Че мне не дают патрон-то перезарядить свои? Ой, сейчас его забьют. Нет, да, забили. К сожалению, не я. Жаль. Жаль, что так. Но вот сейчас прям нужно аккуратным быть. Я вот боюсь идти вперед, честно. Потому что... Меня нету здесь. Меня нету. Нету. Нету. Это не я. Сейчас у меня штука откатится волшебная. Три секунды. Давай! Ееее! Вот это огонек был от меня, мы смогли мы сделали это мы выровнялись с врагом и добили да, его но к сожалению я не в тройке лидеров но ничего страшного вы видели как я боролся как я воевал даже когда у меня не особо-то много было хипешечки я все равно бил смело этого врага да мы оказались на третьем месте если бы мы прямо атаковали атаковали атаковали и использовали самый первый мод то возможно бы мы были на первом месте ну а так третье место это тоже почетное местечко если вам понравился данный ролик то обязательно поставьте лайк напишите комментарий и, конечно же, прожмите колокольчик. Подписывайтесь на канал. И с вами был Фисерк. Всем огромное спасибо за внимание и пока.